Блин, народ, гляньте-ка, что там за красота вообще творится, а? Только гляньте на это, там реально там поле и потом идет вот лес. Вы вообще можете себе в это поверить, а? Офигеть просто. Короче, ребзи, а вот этот вот как раз-таки пруд, пруд, который уже не пруд. А Если вы читаете мои статьи, которые вы, скорее всего, не читаете, то вы знаете то, что вот, всякие ребятишки берут всякие батарейки вот с этой свалки. Ну, которая уже, кстати, заросла. В общем, берут батарейки и всякие хлам и бросают вот сюда, в этот, блин, пруд. Раньше он был вообще офигительным, но сейчас он полный отстой. Там купаться невозможно. Тут вода чисто по колено, можно сказать. Вот так вот. Да тут еще, получается, домохозяйки стирали, полоскали тут. И стирали, и полоскали э, белье с э, всякими фосфатными пирож, э, пирожками, говорю, порошками. Вот. И из-за этого, из-за вот этих вот фосфатов, мало концентрации, которой достаточно, чтобы пруд зацвел. Пруд этот как раз зацвел. И тут уже все, невозможно ни купаться, ничего. Рыба тут буквально вот такусенькая, усенькой, то ее вылавливают, как, блин, вообще отстойно. И в итоге, знаете что? Что творится, блин? Не-не-не-не, не не надо. Блин. Не, все в порядке. И, кстати, ребята, вы представляете себе, какая ситуация произошла. С тех пор, когда я выпустил эту статью, я выпустил ее где-то год назад. Вы, я не знаю, может быть, звезды услышали меня, и в итоге эту свалку закрыли. То есть, как закрыли? Люди просто перестали сюда бросать всякий мусор и бросают его в нормальные, в нормальные контейнеры с ТКО, вот, которые стоят в начале деревни. Это же просто вообще бомба, блин. Вот нельзя было сразу так сделать. Я как в городе, блин, под цивилизованным. Нет, народ, блин, кидал тупо все в этот оборот. Я не знаю, когда восстановится. Скорее всего, он просто высохнет, и все. Кто знает. Как так. кот блять не видно цените какая красота ну красота такая нормальная да согласитесь а, так вот все те кто желают как-то не знаю хорошо провести время этим летом я приглашаю от всего сердца приехать сюда и самим ощутить всю красоту этой деревни я не буду специально называть ее название. А, почему? А, потому что счастье любят тишину, как говорится. Вот так. Ой. Ну вы поняли, да? Бескрайние поля, леса. А, все как вы любите. А меня всего лишь не было, получается, год. И за это время тут, смотрите, что произошло. Этот великолепный сарай, который составлял офигенный пейзаж, вернее, конюшня. Вот. Она просто-просто легла. Ну, блин, классно, конечно. А вот там, кстати, находится заброшенная ферма, на которую я так и не... Короче, очку зайти туда, посмотреть. Ну, я там уже был на самом деле. но ну, долго там не оставался, конечно же. Потому что там полно диких собак. А еще знаете что? А, климат, я вам скажу, реально меняется. А, к чему я это? Да к тому, что я вот вспомнил, как я как-то раз тут увидел летучую мышь. Я думал, ну нифига себе. И потом пошло-поехало. А я тут и видал, и получается ящериц. И хамелеонов, правда, еще не видел и ящериц, и богомолов даже, и не раз тут еще ласку видели Фух. в общем, вывод какой Ре реально, климат, блин, меняется у нас тут скоро будут прям тропики или джунгли, там, не знаю, какие-то и, кстати, знаете что я, блин, случайно доехал до этой самой заброшки до этой самой как ее там Фермы, коровница. Ну, в общем, где тут коров доили, в общем, раньше. Вот тут я вот сейчас. Вот так вот. Фу. Крипово, да, ребят, крипово, скажите честно. Напишите в комментариях. Вот так вот. Да, все заросло, так что нифигашеньки не видно какие-то постройки ну кстати здесь можно сделать классные фото да можно наверно я не пробовал конечно еще. Но вроде как можно здесь меня видно вообще так, трансформатор тут окей прикольно прикольно Фух, как это уже обехает И, кстати, пока я еду, я хочу с вами поговорить, прям по душам. А, знаете, что? Хочу вам сказать. Вот. Знаете, вот негатив, это на самом деле как бы выбор, да? И это к чему? А, Посмотрите сначала, какая красотища здесь. А! Я скоро себе всю жопу отобью. Так вот. Ребята, чтобы по-настоящему радоваться жизни, я вам всем советую сходить на кладбище. Да, советую прогуливаться там как можно чаще. Потому что, знаете что, кладбище это же поистине самое богатое место. Там столько нереализованных идей, замыслов, амбиций, всего-всего-всего. Только там талантливых людей нереализованных. И я это к чему на самом деле? Я это к тому, что как бы вы можете стать частью этого, к сожалению. И поэтому, пока вы дышите, пока бьется ваше сердце, надо. Надо жить на полную катушку. Ой, бля. Майский жук. Надо жить на полную катушку. Надо полностью реализовывать себя, как только вы можете. Так, да, да. Ну, как-то все, я проезжаю эту штукенцию. Как-то так. Так, все, здесь стабилизация должна быть круче. Так, что еще хочу сказать? Вот конкретно это видео, я не знаю, выложу ли я ее через год или прямо сейчас, или когда я не знаю, чего-нибудь там добьюсь. Так вот, хочу рассказать вам о самом счастливом дне с моей, моей жизни. Это знаете когда? Это было где-то 8 мая или 9 мая, вроде 9. А, ну вот, вы видели название деревни. Так вот. Я поеду, я, получается, мы тогда, что делали? Закапывали картошку, сажали картошку, и я взял велик, оставил дом, телефон и просто погнал, куда глаза летят, глаза глядят. В общем, я еду, еду, еду, увидел огромную, получается, проталину. Понимаете, понимаете 9 мая огромная проталина снега. На улице, ну, реально, погода с температурой около плюс 30. И я там, знаете что, увидел снег. Так, сейчас. Увидел снег и ни о чем не думая оставил велик. Ну как, взял велик, конечно, я там... <laughs> в общем, проталь находится глубоко в поле. Я с великом по полю, блин, гонял, было жутко сложно неудобно но я преодолел и ручей и все все все в итоге я туда попал кстати в ручей я можно сказать умылся я туда попал в эту протальную реально покайфовал поиграл в снежки даже сам с собой это грустно но круто с одной стороны и реально кайфанул вообще на полную катушку я там еще знаете что вот Говорят же, когда ты в себе что-то держишь, надо просто взять и просто кричать. Я тогда реально так кричал, что даже голос себе посадил, блин. Просто так орал. И что еще хочу сказать? Я еще хочу сказать, что... Я там еще, когда ходил, пел песню, ну, короче, загорал, реально. Вообще отрывался. Реально, делал, что хотел. Действительно, это было поистине круто.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 uh еду купаться, в общем, в казанчик, хотя вряд ли буду купаться, я просто проверю, а, какой температура вода, и все. я думаю, все. Вау! Да тут прям даже беседку построили, я тут не был целую верхность, я вам скажу. О да, козочки. Главное, чтоб тут не было козла, вот чего я боюсь, ой. О, отлично, я доехал, супер. И можно сказать живой. Удивительно, как я доехал сюда, Арфе. Там какой-то домик появился или там, или он там всегда был. Тоже хороший вопрос. Так ладенько Ой-ой-ой, еду. Получается с одной рукой, вы представляете? Формус просто в пол. Ой! Господи, Брр. Полегче. Так да, уж. Ой, бля. <с> <с> тихо, тихо. Это реально, это реально опасно. А -а -а. Все, покай. Вот, тут, кстати, даже моллюски эти представляет настоящие мидии, их можно сварить, приготовить и реально кайфовать. или нет тут люди как бы все дела ладненько ка посмотрим Брр, как страшно реально страшно вы, что смотрите ка не влезать в вот так вот, вот это вам не шутки Кодный контент ребята подписывайтесь рассказывайте обо мне своим друзьям ставьте лайки не забывайте ставьте к на не забывайте ставить колокольчик и все дела, да, ребят, да. Так, что тут у нас? Давайте посмотрим. О! Кстати, хочется прям сигануть сюда. Я, кстати, когда-то отсюда и прыгал, это было нереально страшно, это просто был страх отсюда спрыгнуть, реально, страх 99 уровня, когда мне было лет 12, вот тогда я отсюда спрыгнул. А вот спрыгнуть вот отсюда, вот с этой стойки могли лишь самые просто обдолбаненные, абду... просто нереально. Они являлись настоящим примером, получается, примером, примером, примером. Сорви головости, вот так вот. Сорви головости. Да, выполнил. Ну, что, ребята, скажете? Не, ну по кайфу же, реально, по кайфу. Так, ребята, если я смогу найти моллюска, то что мне с ним сделать? Съесть, сварить или просто выпустить его на волю? Ну, как думаете? Так, вот эти вот люди вот съехали. Я сейчас, наконец-то, могу пойти поплавать там так. блин у меня у меня не работает получается вот эта вот телекамера в, в айфоне я не знаю что там сломан ничего не могу с ней сделать вот. или может пойти туда поплавать а? туда или туда хм. так ладненько и кстати ребята что вы думаете вот от, вот вот тут короче происходит слив воды да и куда вы думаете, эта вода попадает? Да, правильно, вот туда вот, за Там в этой трубе, кстати, очень прикольно. Да, в этой просто прикольно в трубе находиться. Представляете себе. Но я в эту трубу сейчас не полезу, потому что это какой интерес. Ну там клево. Там реально клево. Так, реально, покупаться или не покупаться, вот в чем вопрос. Скорее всего, нет. Скорее всего, не, не буду. Я что, дурак, что ли? У меня как бы там кое-какие ранки есть как бы на теле. Чего я буду всякую инфекцию заносить себе? Да и вообще, не сезон сейчас. Ай, блин. И, кстати, знаете что? Есть такая легенда, то, что тут какой-то мужик с лошадью утонул. Его, короче, тут как-то там засосало в этой воде. И выплыл он, получается, представляете себе, на Волге. Да, выплыл он на Волге. Как такое может быть? Как-то может быть, я не знаю. Наверное, подземные реки какие-нибудь. Все дела. Так вот. Господи, конкуренты приехали сюда. Офигеть, вы представляете, тут рыба плавает, я ее только что видел. Блин, надеюсь она меня не съест, нафиг там. Фух, интересно, какая водичка, сейчас чекнем, обязательно чекнем, главное не провалиться. Черт возьми, вода просто парное молоко, я вам скажу, на самом деле нет. Вода чертовски ужасная, лишь бы судорогов не было никаких зацените домик ну реально же кайфовый домик зачетный реально можно прямо эту картинку сфоткать и я не знаю куда он быть там не знаю опубликовать так и сделаю наверно ладно что искупаюсь да конечно искупаюсь не ну только гляньте опять на эту красоту я не знаю я не могу этой красотой налюбоваться просто да, я пойду купаться с айфоном, представьте себе такое. Так, тапочки-то надо оставить. Я, блин, тоже мне, блин. Капец, эта поверхность еще, блин, сквозь зараза. Ой, черт. Реально, блин, черт. Ой, черт! Блин, Может быть да ну нафиг а. Сейчас главное не провалиться бы Да ребята Да О, Я купаюсь Офигенно Я тоже так думаю <fl Surgery> <hostel> так, я попробую кое-что сделать, посмотрим, как получится. Так, ладно, я все-таки попробую. Ладно, я поплыву, я плыву. Ой, господи, все таки попала вода. Ладно, ребята, ставьте лайки за такую смелость. Но лучше дизлайки, потому что нафиг вам надо. Фу. Не, купаться с айфоном – это реально стрёмная затея, потому что одной рукой плавать невозможно, просто нереально. Фу. Я пробовал, но да ну его нафиг. Это этого не стоит. Хорошо. Блин, долбаная вода, ужас, она тут, понимаете, зеленая вообще. Наверх я сюда залез. Как? Знаете? Естественно, на вкус вода не очень. Фу. Фу. Знаете, что я вам хочу сказать? Фу. Не ждите там, как бы, своих друзей, то, что они с вами куда-то пойдут. Плюньте на них и делайте все сами, короче. А захотели в кино? Идите в кино. Захотели утопиться в этой, в этом болоте, идите утопайтесь, как бы свободные люди же, да? Не надо зависеть от людей, от обстоятельств, от денег, от всего. Фу. О, блядь! Шикарно! Фу. Смотрите, молодежь ничем не удержишь. Она берет и там плывет. Офигеть. Так, услышите это? Господи, услышите это? Пипец. Там какая-то жаба сидит стопроце. Так ладно, вроде затихла. Вот они, вы их видите, вот эти вот рыбочки. Вот они за раз. Я вам говорил, что они тут и есть. Бру, маленькие кильки. Наверное, едят мой солнцезащитный крем сейчас. Просто по кайфу. Не, действительно, реально, просто по кайфу. Угу. Фух, приехал один, искупался один. И знаете, жизнь прекрасная, думаю если б не экзамен послезавтра. О, да. Нифига тут, смотрите, что происходит. Молодежь на квадроциклах начала кататься. Вот удивительное дело вообще. Так, и вот опять... Нормально тогда. Смотрите, что тут будет, а, ее. Ух, блин, сколько пыли тут. <laughs> Нормально, давай еще. Посты, ну все, круто! Ага, да, ты говоришь, как там вообще? Сколько у тебя тут лошадок? А -а Так-то 9, ну и так 9. <с -2> 9-10 <с -2> лошадок, да? Ну где-то так. И на все хватает, в общем, да? Да. Блин, на и на все хватает. Ага. Зацените, какая у него тут колонка. Блин, просто огонь. А что, можешь что быть включить сейчас? Не, у меня своего телефона нет. А, окей. Ну можешь подключиться? Это типа GBL хукая, да? Нет, там это другая. Ой. Это бас. Бум. Ну окей, заценим, заценим. Бум бас. Слушай, офигенно. Смотри, штука. еще есть. Ага. Вот. Типа зарядник, да? Да. Угу. Вот с этим только можно телефон заряжать, а вот это просто вон для, кол для колонки. Да, 5 вольт и 2, 1 ампер. И 2. Да. Смотри. 1 ампер. Вау, вау, вау, Офигенно. Опять сотка выпадает с Что ж такое это? Так. Угу. И что, сколько такая вот штука стоит? Не знаю, да, мне ее вот на Новый год хотел. подарили. Вот с ней Нормально. на Новый год весело. Да? Дрифтить. Ага. А так вон! А, ну и зимой можно на ней гонять, да, в принципе, да. Четко. Цепи просто купить на колеса и все. Слушай, я очень хочу попробовать. Куда ты там нажал? Я чисто тогу включу. Можно? Вот, на молнию нажми. На молнию? Да. Так, все, врум-врум, блин. Так. А-а-а! просто мой. Ну, открыть, Ага. Ну Слушай, вот... ну ты блатной чувак, поздравляйте. Да. У меня у первого такой квадроцикл сейчас Че, девочек катаешь? Да. Нормально вообще. Красава. Вообще, если на морду смотришь, вообще... Морда вообще просто зачетными, просто в шоке. Шикаро. Слушай, mm. а можешь просто еще раз меня сфоткать, но уже с включенными фармить? Сейчас этот пацан меня прокатит в света. Да, как тебя зовут? Никита. Никита. А тебя? Даниил. Что, я это все выложу, да, вы на это не против? Нет. Блин, как за это? Зато здесь? я безвестно за это. Конечно, у меня очень много подписчиков. Я все... Знаю, Ты вин что выкладываешь или куда? А, вин что в основном. так. <связано> ну, самое главное, держись там пленка. су шучу я, я просто так рофлю, если что. Рофлю всего лишь. А, ну, я же типа блогер. Блогер. Надо же как-то соответствовать образу. Ребят, на самом деле у меня, как думаете, есть образ или нет? Вот как вы считаете? На самом деле у меня образа никакого и нет. Так вот. А, ребята, знаете, что в чем кайф? А, кайф в том, то, что Вернее, про что кайф, да, у меня уже язык, заплеток языкается, я хочу сказать вот что, вот когда я работал в Москве, вот Каносе, да, когда я нахожусь в деревне, я испытывал реально настоящий кайф, знаете почему, потому что тебя нафиг ничего не давит в этой, в этой квартире, например, в этой комнате, в этом доме, в этом вообще, во всем, во всем. Потому что ты это видишь уже миллиард раз. Тебя это уже заколебало. Тебя уже на тебя психологически давит это, например, стопка тетради. И вот реально огромная стопка тетради. За первый, с первого по одиннадцатый класс она тебя давит. Она на тебя давит психологически, она тебя бесит. Ты хочешь эту стопку тетради, например, сжечь, не знаю. Пустить ее на туалетную бумагу, сдать макулатуру. Вот хочется реально избавиться от лишнего барахла. Прям очень сильно хочется. Хочется вообще, знаешь, знаете, очистить свою жизнь от всего прошлого. И вообще никогда к нему больше не возвращаться. Вот так вот. Ух ты. Ну это я, конечно, сказанул, да. И, кстати, ребята, как вы думаете, я все записываю с первого дубля или нет? Или я прям такой запариваюсь и блин пишу миллиард дублей, потом выбираю самый лучший? М? а вот я и пришел мне надо будет пролезть через эту фигню почему? потому что я решил пойти не по дороге а по долбаному полю по хорошему полю конечно же комары ребята кстати заценили какие у нас в деревне офигительные просто облака Вот еще раз покажу надеюсь вы там что-то увидели так вот, все дело в том, то, что вот у нас наша деревня, Адаркина находится на самой высокой точке Чуваши. Да, мы же, можно сказать, живем в горах, но при этом это не горы, а всего лишь один огромный холл. вот так вот. Мы реально на большой высоте вроде как живем, и поэтому у нас вот такие, вот такие низкие облака. Это нереально красиво, конечно, вот так вот. Приезжайте сюда и все сами увидите. Я тут, короче, такое сейчас пришел. И тут я, короче, сейчас вот пришел, да, вот лег. И знаете, что я вспомнил? Вот сейчас вот я пересматриваю все эти видео, которые я снимал. И я забыл кое-что сказать. Я забыл сказать то, что все самые счастливые дни в моей жизни, их я помню пока что два или три, они все связаны, как ни странно, с кладбищем. Ну, не все, но два из них точно. То есть... А, в, в чем прикол? Вот когда ты побываешь на кладбище, да, вот ты вот как вот, сходил на кладбище, да, ну, вот так, случайно, по дороге, не специально уж, и ты такой... Ну, я советую сходить именно специально. И ты такой, знаешь, ты такой, блин, приосмысливаешь думаешь, господи, на какую хрень я трачу свою жизнь, свое время. И после этого, это, знаешь, знаете, это круче, чем зарядка. Это тебя реально очень сильно бустит, и ты весь день прям нереально продуктивный. Прям реально очень все проходит так, как, так, как нужно. День реально становится... День реально наполнен смыслом после этого Как-то так